здравствуйте с вами кассандра приветствую вас кто не подписался подписывайтесь кому нравится ставьте лайки итак дорогие мои перед вами сейчас э, прогноз дорога вперед ну скажем так это такой путеводитель путеводитель от кассандры прогнозировать я буду на двух колодах на колоды фортуны и на моих классических астрологических скажем так как всегда, напоминаю, если кому-то нужна очень личная консультация по очень тонким каким-то, может даже закрученным каким-то таинственным вопросам, всегда обращайтесь ко мне на WhatsApp. На WhatsApp надо сразу писать слово «консультация». А я начинаю. И мои помощники, совсем такие, такие очень рабочие карты. На них я очень много предсказываю, прогнозирую, дорогие мои. Итак, что я вижу? Я вижу, что, скажем так. Вчера, позавчера, в недалеком прошлом. Скажем, смотрим, какие причины и что главенствующее я вижу в вашей жизни, в вашей судьбе. И главенствует э, тема семья, дом. Э, возможно, вы любите какие-то праздненства на уровне, ну, на фоне дома проводить. То есть, в общем-то, достаточно мирно, э, вот на первый взгляд. Теперь смотрим в глубину, что же там есть. Ну... Скорее всего, какие-то есть небольшие обиды на кого-то из члена семьи. Но, скажу так, вы обычно можете договориться, обычно можете находить, скажем так, золотую середину. И вы, я сейчас смотрю на вас, на вас разложен расклад, скажем так. Ну, вы умеете все равно делать как-то по-своему, выруливать ситуацию, в свою, свои крены давать, даже если вас кто-то подкусывает. Ну, не отрицаю того, что вы тоже можете подкусить, это тоже тут есть. То есть у вас язычок, конечно, такой, но вы человек достаточно справедливый. Теперь смотрим дорога, то есть... Прогноз называется «Путеводитель», «Дорога вперед». Да? Что вот в настоящем я наблюдаю? Карта замкнутости, карта заложенности ситуации в связи с какими-то обстоятельствами, но также карта демона. Почему? Потому что что-то идет, ну, идет не с той скоростью, не в том объеме, как вам хотелось бы эта ситуация отмен... отнимает у вас радость, но вы в больших надеждах, вы в больших надеждах на социум, что социум поможет, социум вытянет и будет вот как-то ну, неплохо, но у вас ощущение, что надо ждать, карта ожидания. Карта не просто ожидания, она очень интересная. Это карта песочные часы, она легла в перевернутом виде, значит ожидание может произойти более длиннее, чем вы, ну, чем вы, как бы, может, ну, как вот вы планируете, вот скажу так. На данном этапе очень важна для вас тема какой-то женщины. Или ваша женская сущность тут важна в себя смотреть, если вы женщина. Но также женщина это сестра, подруга, мама. То есть сейчас очень главенствует, как, может быть, как эффект такое успокоения или что-то такое, какая-то женщина. Что с этим делать, э, уж не знаю. Но, возможно... Вы, вот сейчас, в данный момент, у вас, у вас найдется новая подруга, новая напарница какая-то. Вы с кем-то, может быть, даже скооперируемся, скооперируетесь. Идем дальше. Дальше. Припоны, конечно, есть. Какие-то запреты еще закрыты. За, запреты закрыты. Смотрите, какая интересная карта. Карта замок перевернутый, но уже, значит, замок потихонечку открывается, и ваше ощущение, радость какая-то, освобождение, и я бы даже сказала, прихождение к какой-то цели. Вы носитель какой-то идеи, и я скажу вам, что она у вас в будущем очень сильно проиграется, отыграется, как будто даже несколько раз может, вот знаете, как один раз, как вот фильм был Робин Гуд, да, то есть как попасть стрелой, в одну и ту же цель или стрелой в стрелу даже вот так филигранно то есть хочу сказать что в будущем в недалеком будущем все что связано с работой у вас очень смотрите какая карта то есть вас ценят и еще больше оценят какой-то будет бонус если вот эта женщина, девушка, которая у вас тут сейчас нарисуется, как мы говорим, найдется, обратите внимание на ее идею. Может быть, даже если не вместе с ней, то вообще эту идею вам как будто сверху вот дают, чтобы вы обратили внимание на эту тему вообще. Эта тема вам может дать дополнительные материальные поступления в будущее. И теперь я смотрю в далекое совсем чуть-чуть. Ну, как вот не чуть-чуть, а вот в далекое, да? То есть там идет подсказка. Смотри в свои интересы и контролируй. То есть не расслабляйся. На своих победах не расслабляйся. Почему я так, такой, такую рекомендацию вам даю, дорогие мои, тут? Потому что... Карта бинго это, этой, в колоде – это самая сильная карта. Бинго – это когда мы вообще на вершине, и мы радостны, прям купаемся в этом, вот в счастье в своем. И в этот момент э, вокруг пусто. То есть мы можем так заиграться со своим счастьем, мы так можем радоваться, что так тут правильно сказать, что что-то вокруг начать уже не замечать или какое-то включается пренебрежение, невнимание к ближним. А мы же, смотрите, у вас дом очень важен для вас, мой дом, моя крепость. То есть не захлебнитесь в своих радостях, вот даже так я бы сказала. Вот, дорогие мои, был такой вам такое напутствие, такой путеводитель от Кассандры. Желаю вам всем удачи!